Мэтт Браун по прозвищу Бессмертный в свое время считался самым жестким полусредневесом в ЕФС. Бой с Джонни Хендриксом на efc 185 в 2015 году ознаменовал собой поворотный момент для Брауна, поскольку он получил сильное сотрясение мозга в первом раунде, которое дезориентировало его, и хотя он боролся все пять раундов и дошел до решения судей, боец чувствовал, что вся арена вращается вокруг него. Усугубляя свою проблему, Бессмертный не стал встречаться с доктором в течение недели или даже двух после боя, и он в это время постоянно заикался и не заканчивал предложения, повторял одни и те же фразы. Лишь однажды... Ночью, когда он встал с постели и рухнул на пол, до него наконец-то дошло, что пора идти в больницу. Следующие 10 дней Мэтт провел в темной комнате без каких-либо лишних шумов, чтобы дать мозгу время на восстановление. Через год Браун, который был знаменит своей железной челюстью, потерпел первое поражение техническим нокаутом в своей карьере в поединке против Джейка Элленбергера. Менее чем за 2 минуты. После этой неудачи в UFC, жена Мэтта рассказала в интервью, что она очень сильно за него переживает, ведь его память снова ухудшилась. После еще одного поражения нокаутом от Дональда Сиронна, уже уже молодой Браун все больше начинает задумываться об уходе на пенсию. Майкл Биспинг в свое время стал жертвой одного из самых печально известных нокаутов за всю историю ММА, который случился на юбилейном шоу UFC 100 в 2009 году. Тогда Дэн Хендерсон отключил его от сознания с помощью одной из его запатентованных H-бомб, а затем добил его жесточайшим ударом сверху. «После этого боя я ничего не понимал, я помню, как был в душе, и я понятия не имел, что происходит. После боя я вообще ничего не помнил, я находился в душе и даже не мог понять, что происходит вокруг». Потом я сказал своему менеджеру: Я не мог проиграть нокаутом, у меня вообще не назначено боев в ближайшие два месяца. О чем ты, черт возьми? Затем ко мне подходят все эти люди и говорят, что они должны доставить меня в больницу. Я ответил, что не собираюсь никуда ехать и постоянно спрашивал, что вообще происходит. Я был уверен в том, что я был у кого-то угловым на этом шоу, а потом был вынужден выйти на бой, заменив кого-то из неожиданно выбывших бойцов. «Я был полностью уверен в этом. В конечном счете, меня затолкнули в машину скорой помощи, и мы поехали в больницу, где я все-таки начал понимать, что произошло». Спустя несколько лет граф смог отомстить за это поражение, выпустить свою собственную книгу, стать чемпионом EFC, а также занять должность аналитика и комментатора. И это все с одним глазом, так как после боя с Витером Белфортом он скрывал свою слепоту». Мишель Гитерес может засвидетельствовать, что не только бойцы мужчины испытывали проблемы с памятью. Гитерес во время своей карьеры в ММА заработала рекорд всего 3 победы и 5 поражений, но она также участвовала в любительских и профессиональных боксерских схватках. У нее за плечами 15-летний опыт работы в единоборствах и травма головы, возникшая в результате всего этого, и она принесла свои ужасные плоды. Я чувствую себя очень раздавленным человеком. Я делаю странные вещи, например, кладу сыр в кладовку и хлеб в холодильник. Также я иногда испытываю растерянность и депрессию. У меня нет долговременной памяти, и это ужасно. Я чувствую, что мне 80 лет. «Мне определенно трудно сконцентрироваться». Ушедшая в отставку Мишель не может с уверенностью сказать, было ли это связано с боевыми искусствами, но она точно уверена, что начала чувствовать себя по-другому после того, как получила сотрясение мозга из-за поражения нокаутом в 2011 году. Она также сожалеет о том, что отказалась носить защитный шлем на тренировках, и, оглядываясь назад, девушка считает себя безответственной. В эпизоде подкаста Джо Рогана в 2016 году Ив Эдвардс и Джо Шиллинг поделились своими историями о том, как они потеряли память после поражения нокаутом. История Эдвардса произошла на UFC 131 в 2011 году, когда он уступил Сэму Стауту нокаутом, который Дана Вайт позже охарактеризовал как один из самых жестких. Эдвардс рассказал, что он не может вспомнить, как он шел за кулисами и о чем разговаривал с Катвином. Сидя в своей раздевалке, Эдвардс был убежден, что бой еще не начался, и он не понял, почему с ним рядом была жена и почему его соперник пришел к нему пожать руку. Услышав эту историю, звезда кикбоксинга и по совместительству боец Майи Шиллинг рассказал, что также испытывал нечто подобное после того, как он уснул на ринге. Он также не мог вспомнить, как ушел со сцены, и спустя какое-то время он пришел в себя и сразу же позвонил своей девушке, чтобы успокоить ее. Я звоню ей и начинаю смеяться, и мне нравится это. Она говорит «Что ты ржешь?» «Да меня просто только что нокаутировали». Она говорит «Ты уже в четвертый раз звонишь мне». Пионер ММА Гарри Гудридж, к сожалению, стал последней предостерегающей историей о том, что может случиться, когда боец продолжает сражаться слишком долго. Карьера большого папочки в ММА, состоящая из 46 боев, началась в ЕФС в 1996 году, и у него также был большой опыт в Прайд, где он часто чередовал успехи и поражения. Тем не менее, он продолжал сражаться, даже перейдя черту в 40 лет, и 7 поражений подряд его не остановили, и только в 2010 году он повесил перчатки на гвоздь. Проблема в том, что у Годриджа также была обширная карьера по кикбоксингу в K-1, где он показывал себя еще хуже, заработав рекорд из 12 побед и 24 поражений. И именно в кикбоксинге он проиграл самым жестким нокаутом за всю его карьеру в спорте. Гарри рассказывал, что ему нужны были деньги, чтобы обеспечить свою семью, но воздействие на его мозг было катастрофическим, и к 46 годам ему поставили диагноз слабоумия. Его кратковременная память стала настолько ужасной, что он и не может даже вспомнить то, что произошло несколькими часами ранее. А его речь стала невнятной. Он также падал, если пытался удержать равновесие на одной ноге, его обоняние ухудшилось, а его личность изменилась, становясь замкнутой, капризной и взволнованной. В настоящее время нет никакого лекарства от этого состояния, и пока все, что мы можем сделать, это надеяться, что других бойцов ММА не настигнет та же участь, что и Гудриджа, когда ему исполнится 40 или 50 лет.